Всем привет! Актриса Ирина Безрукова призналась, что в ее жизни появился особенный мужчина. Артистка отказалась разглашать подробности, но призналась, что находится в предвкушении чего-то нового. По словам знаменитостей, за ней сейчас ухаживает один из поклонников, имя которого остается в секрете. Также она добавила, что замуж пока не собирается. Безрукова сообщила, что привыкла жить без мужчины. Если что-то ломается дома, актриса вызывает мужа на час. Поэтому при общении с мужчинами знаменитость обращала на то, насколько их взгляды на жизнь совпадают. Об этом Ирина рассказала Стархит. Весной прошлого года СМИ обсуждали роман «Артист» с актером Игорем Арабием которые появились вместе на премьере фильма. Сама Безрукова никак не прокомментировала слухи. Напомним, в 2015 году Ирина Безрукова развелась с Сергеем Безруковым после 15 лет совместной жизни.